Привет! Здесь мы выяснили, что социальные сети приводят настоящих клиентов. А тут как настроить лид-формы в Facebook. И сегодня пришло время обратить свое внимание на MyTarget. Приступим. Если говорить о создании формы в MyTarget, то здесь все гораздо интересней и сложнее. Важно, чтобы у вас уже была группа в Одноклассниках, где вы будете иметь роль супермодератор или администратор. Одним рекламным кабинетом MyTarget здесь не обойтись. Для начала следует зайти в свою группу. В панели управления группой следует выбрать вкладку «Leadeads» либо сразу перейти в рекламный кабинет. Далее в появившемся конструкторе «Форм» следует нажать кнопку «Создать лидeads». Вы перешли к созданию вашей формы. Сначала вам следует указать название вашего лидeads в специальном поле и сохранить его. Это техническое название, оно не будет отображаться в форме и необходимо для того, чтобы отличать объявление в списке всех лидeads а также указать почту, на которую вы хотите отправлять полученные лиды. В разделе «Настройка внешнего вида» вам необходимо указать заголовок, загрузить аватарку и фоновое изображение. Подбирайте яркие, качественные изображения, которые привлекут дополнительное внимание к вашему объявлению. Экран «Добро пожаловать» позволяет предоставить суть объявления пользователям и кратко рассказать о его цели. Активируйте кнопку, чтобы она загорелась оранжевым, и тогда вы сможете редактировать поля формы. Здесь вы можете поприветствовать пользователя и кратко объяснить, почему важно оставить контактные данные именно вам. В разделе «Вопросы» вы выбираете вопросы с персональной информацией, которую хотите получить от пользователей. Ставьте галочки на нужные поля, которые вас интересуют и которые пользователи будут заполнять. Либо вы можете составить индивидуальные вопросы для вашего исследования или рекламного предложения, указать их самостоятельно, либо загрузить из файла. Вопросы, которые вы можете составить самостоятельно, могут быть двух видов – открытые, либо с вариантами ответов. В разделе «Политика конфиденциальности» укажите ссылку на страницу на вашем сайте, на которой говорится о политике компании. Собирая данные о пользователе, вы должны сообщить о том, как планируете использовать данную информацию. Перед тем, как отправить форму, пользователю необходимо будет подтвердить, что он ознакомился с политикой. В разделе «Экран спасибо» заполните форму экрана «Благодарим». Поблагодарите пользователя за ответы и пригласите его на свой сайт рассказать о себе больше. Вам останется только скопировать ссылку на форму лидов, перейти к созданию постов в группе и создать скрытый пост. В поле «Рекламная ссылка» добавьте ссылку на вашу форму лидов, загрузите изображение и добавьте рекламный текст. Когда закончите, так будет выглядеть ваше объявление для пользователя до того, как он совершит клик и перейдет к заполнению настроенной вами ранее формы. Все настройки завершены. Вам осталось перейти в раздел «Темы» и выбрать вкладку «Рекламные». Далее вам следует открыть вашу публикацию и скопировать уникальную ссылку на нее. Чтобы рекламировать форму, вам необходимо перейти в рекламный кабинет MyTarget, выбрать цель «Вовлеченность в социальных сетях» и указать ссылку на вашу рекламную публикацию в группе. Объявление будет создано автоматически. Вам останется только настроить таргетинги, сохранить компанию, пополнить бюджет рекламного кабинета и запустить компанию. Остались вопросы? Задавайте их в комментариях, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. С вами была Академия Вебком. До встречи!